Алло, что? Что -то, -то. Я? Я возле дома. Я -то, что -то не знаю, как не говорю. Ну я понял. А это думаю, что это за фигня такая. Давай я тебе пора по по по по по вылезти. Ты где сейчас? белая у меня тут есть какие-то железные блоки из метро мне они очень мешают наслаждаться природой а что Иди по ним. Да, иди по ним. По кругу по не видишь. по я тебя увидел а, Я тебя деревню, да? Чёрт, дождь, пошел. Какая Я я на поляну иду. Ашинский по идти? Нет. Я на поляну выжу. Тебе слушай, сейчас же две тысячи шестнадцатый год, да? Иди. Я Нет, шестнадцатый. изобрели же телепортаторы чтобы можно было телепортироваться надо поставить нет такой чтобы ты мог ко мне телепортироваться а не ходить поле давай попробуем Стоп, по телефону сейчас в я иду в свой дом. Вот копирую твоя. Ты у заводу карты, да, вот. Сейчас ты не идем заводу. Сейчас я иду к моему дому. Я потеряла это. То есть. Я сотрудник. И пикал тебе дерево. Ну что же мне еще делать? Я бегу. Вот, я нашел сюда. И, и что это за фигня? Это деньги, что? Ты что дерево забираешь и даешь мне заплату, типа, да? Нет. Это твою ну надо же дерево тогда забирать, как я понял. А и что я на это могу купить? А. а сейчас, по-моему, И у okay. них... Окей. А не приятно, что-то, да? Снего ходит. Маленького взяли. Я О! Теперь попроси, чтобы они ушли. Я не могу, они, не могу. Длин, я Моя собака а не ли? любит их. Моя собака их не любит. Да Ну ладно, я в пор... Поехал Давай. сейчас пьеду Ой, ключик, собачка, давай Чарли просто стал чуть-чуть дурачком. Ладно, сиди дома, Чарли. Ты где? Давай, иди прямо, прямо, прямо. Я сзади. Ну, как он же он выбрался. Новые угу. О -о -о -о. -фу. Фу. Я А тут у меня открыто А, подожди, еще... а вот она моя Кура Которую я боюсь туда ехать вести которая у меня сломалась кура. А вот я вижу А у меня один а, не там. Видишь, у меня тут все вещи лежат. Я тут оставляю и закрываю ее на. Нам крутить, вот, Зачем? Сейчас... Зачем надо? Я не знаю. Вот. Я просто так пора Как-то безлюдно здесь там. заметил? Вот мой дом. Тебе Где две машины? Спортка, да? Да, ну. А? Лимузин? Нет. Ну, нет. наконец-то! Надо мне как раз-таки машину прикупить. Могу. У меня да нет. Чё Я сам куплю себе тачку. Могу, Да не надо. Слышь, я слышал, к тебе какой-то друг приезжает, Да. да. Как там его зовут? По-моему, его зовут Барбон, да? Нет. А как? Сава. А, Сава. а, -а, -а. а, -а, -а, -а. а что? слышал? Да, это ко мне смс-ка пришла. Подожди. У меня древний, конечно, телефон. А у меня Блин, это где он у меня? В карманах валяется этот телефон. У меня он в так, вот. Так. Ай, тупой глючный телефон. А Дай да Да, да нет, и что? Какой ты? Бери, бери, бери. Ого. И, конечно, меньше и компактный. Ну ладно, сейчас симка пойдем. Во, круто. <свеч> а, тогда, ну, а, нормально. Ну, пока. Он завтра приедет. Кто? Друг. Как ты его зовут? Я забыла. Сава. Сава. Да. Ну ладно, давай. Давай. Вон на кнопку нормально. Если чё, звонок там. <свеч> <свеч> Моя собачка. <свеч> <свеч> <свеч> Нет. Так, я, пожалуй, пойду тачку, себе и а, до... забираю, если я куплю. Так, вот забирай, Да ты что, я на нем никуда не уеду. Через мою гущу. А у меня один грузовик на примете есть. Ну не грузовик, а этот не дороже. Не дорого, кстати. Не знаю пришел ⁇ п... ⁇